Только, пожалуйста, можно сейчас мне не кидать вот от 10 уровня? Быстрее, Мать твою! Нет, ну мне конец. Так у вас тут ничего интересного, ребят, нету? Ну, я так понимаю, нет. А вы что тут с мечами стоите? Ребята, вы что тут с мечами стоите? Ладно, не мое дело. О, квест какой-то. Так это не Василиск? Интересный у вас, Василиск. Понятное дело, интересный. В наших краях такой бести не увидишь. Они только в далекой зерекании родятся. Из яиц, педухом высиженных. Чего? Из яиц петуха, говоришь? А как же? Такого петуха, который на вроде квочки, другому петуху тупло подставляет. А яйца, которые такой петух отложит, должен потом 101 ядовитый гад высидеть. И тогда из них Василиск волнуется. Чего ты несешь? Интересно, этот Василиск выглядит совсем так неверно. Кстати, довольно молодая и хилая. Глупости вы болтаете. Это же Василиск. Самый что ни на есть настоящий Верно, что я там могу знать? Я ведь просто ведьмак Реально? Эй, эй! это не Василийская, а Виверна какая-то За что я платил? Отдавай деньги, жулик! Отважные войны! Не напирайся так! А то... Берегись! Десятый уровень Ай-яй-яй-яй Геральт нет. Она тут хотя бы не фул хп. Ну я же. Я же блок поставил. Иди, иди да опять я вот все приключений на жопу ищу. На Тихо, все хорошо. Покрываю, опять себе приключение на задницу еще. Вот надо мне с десятым уровнем подраться. Будучи четвертым. Ну блять, отойдите вы. огром -то. тема работает. Больно. Нехорошо. Геральт, аккуратно. Вот сейчас тебе нужно пожить. Вот сейчас надо пожить, Геральт, аккуратно. О. Сам Бадлан. Ой, вот говорю, прир. меня прет просто. Вот просто штырит меня. Драться с десятыми уровнями, когда я четвертый. Вот хочется мне, понимаете? Хочется мне себе приключений на жопу поискать. Дурень. платвечка ты что, застряла в дереве? Так, давайте сейчас я вот тут объеду окрестности. Что это у нас такое? Ага. М -м -м -м. Ладно, давайте вернемся сейчас. Я вот так вот объеду, короче, и вернемся с вами в Корчмун Распуть. А ты слышал, что тебя Чего? Кутер, золотой колос, вот быстрое перемещение открыли, это хорошо О, полуденница. не, не, не, с ней драться не буду на 100% сейчас меня уроят очень быстро Может по дороге квесты какие найдем Я кстати оба меча сломал Это тоже нормально Харстон, что? А вы чего тут? Чего у вас тут тряслось? Что тут делается? Не ваше дело. Ну, правильно, в принципе. Не мое. Бывайте. Будьте здоровы. Сдурел? Это же был ведьмак. Мастер-ведьмак, погодите. Слушай, тварюги какие-то у нас в сарае завелись. Мы их внутри заперли, только ведь это ж ненадолго. И беда нам будет, как они высвободятся. Мы не богатеи какие, но если вы эту гнусь перебьете, мы заплатим. Ладно, давай. Но я попробую помочь. Мы вас впустим в сарай, а как все кончится, дверь откроем. Только, пожалуйста, можешь сейчас мне не кидать от 10 уровня? Быстрее, мастер ведьмак, они ж выберутся. Можно 10 -го уровня. Голи. Мать твою. Не, ну мне конец. Так-то, да. О, боже, господи Работа сделана? точно, вот ваша плата Спасибо за помощь Будьте здоровы Вот это вам, ребята Просто вот совет Если вы лох прокачанный, Не надо сюда ходить <связать> Это просто невозможно Это невероятный капец Ладно, поехали уже. Давайте. Выглядит, нет заданий никаких. Нет, там только купец какой-то. Кстати, насчет купца. Может они очень полезно. Просто не надо ходить в непрокачанные локации. Прошу, прошу. Может сыграем в гвинт? А не хочешь мне случаем чего-нибудь продать? Товар не волк. В лес не Я смотрю, ты прям с козырей зашел. ты Ну что, будем спорить или сыграем в гвинт, а? Не, смотрю, ты прям... Я хотел бы посмотреть твои товары. Ах, это... Ну ладно. Ух ты, ни хрена себе. Ты кого продал за такие карты? Я все карту у него купил. А что это за чел вообще? Я да первую жизнь вижу. Партиечку? Да, да, да! Меня уговаривать не надо. я смотрю, ты сам уговаривать гораст Ого! А, это карта Гюнта Роудим из этого как его? Каменных сердец. Две штуки. Ну, могу добавить, кстати, лишним тоже не будет. Так, хорошо, Тогда вот эти вот карты я уберу Скайтаэли Фига я тут уже набрал себе колоду Слушайте, я уже тут себе, по-моему, полную колоду почти собрал Уже 18 Чудовища, ну, чудовище у меня мало, Нилюгарда тоже мало Хорошо, поехали Попробуем так, шпион есть, это хорошо. Есть еще и вот такая штука, боюсь, и двоя... два ясного неба тоже неплохо. Так, давай. Пока с козырей прям я идти не буду. Ты дурак, что ли? М -м, сюда. Так, ну... Монету, в принципе, надо спасовать. Шесть карт. Что у меня ушло? У меня ушла только... Ушла только... Шала. Да у меня особо дальнобойных отрядов нет. Что-то не очень все хорошо, если честно. А, да? Это у нас настолько... Сильный. Зачем я это сделал? Дебил Ладно Ну фигня, ну фигня это полная Ну что ты мне даешь Хотя вполне возможно, что у меня еще есть шанс победить в этой борьбе Ливень тоже, если что, у меня есть М -м -м. Тебя сюда. У него три карты осталось. Сейчас не понял. Вот. Вот. Вот для этого я оставил в прошлом раунде вот эту штучку на столе. Я шалу поэтому не забрал, хотя хотел. Я был практически уверен то что у него она будет. Дай, пожалуйста, что-нибудь нормальное, пожалуйста. Пойдет. В принципе, пойдет. Но вопрос только уже не в этом. Пойдет, не пойдет, конечно, хорошо. У ну, меня там Ширу стоит, 16 -й. Если я расцеплю вот это, будет больно. И. У меня не превышается в порядке. А я, поход проиграл, кстати, ребята. Я, походу, проиграл-то. Давайте посчитаем. Если я сыграю Ясное Небо, у меня будет плюс 8. За вот этих двоих. Плюс я кину вот эту штуку, у меня здесь будет плюс 6. Кинул вот этих двоих, то есть еще плюс 16. Слушайте, давайте, я не знаю, я могу рискнуть попробовать, но что-то мне кажется это, блин, брехня получится. Давай я попробую. Трех не хватает. Тут вопрос, если я сыграю ясное небо, я выиграю, нет? Не, он выиграет. Ладно. Проиграл так, проиграл, давай еще раз. Ну, ты можешь. Да. Да, слышал уже, слышал, слышал, слышал, давай сыграем. Так что, парти... Да, да, да. Ну, у меня карты, конечно, были, но ну, не самые охренительные. Вот если бы не был бы командирский рок, вот как сейчас. Ого, ⁇ еб, Посмотрите на это. Мороз, мне мгла здесь больше нужна. Чтобы тут поменять? Вообще тут так все, в принципе, ладно. Ого, все хорошо. Шпиона, правда, нет. Смотри начинает прям как раньше, да? Угу, хорошо. Вот так вот сыграем Не вопрос, я сделаю так Мне, не, мне в принципе, пофигу Так, хорошо Просто дай что-нибудь полезное Это не полезное Ладно Сразу сюда Вот ради этого, да Я все, я, я, я все вижу, я все понимаю ага, Ну хорошо, я его забайтил на, на трату казни Это тоже хорошо Так, чтобы мне восстановить Баллисту Хорошо Очередной байт Байт, походу, не сработал Пока тяну Пока просто тяну карты Вот так попробуй Сука Давай, так, ладно Я понимаю, что я ему освободил Мильву Но это так надо Все, парень, ты доигрался, тебе конец. Слушайте, я так понимаю, я не такой уж плохой игрок, игрок Гвинт, так-то. Все, спасибо. Что-нибудь полезное мне дашь сейчас из карт? Ширу дал. Слушайте, что вообще это за человек такой? Откуда он тут? Слушайте, я не знаю, что это за карты он мне дает. Это, наверное, купец просто Каменных Сердец. Но... Все равно это вообще чё такое? <смех> что такое? Какие-то вообще страшные карты для Ширу. Я вообще, кстати, не видел карту. Может, я просто это про... Всегда мимо него проезжал. Ну и плюс этот купец не нужен для сбора полной коллекции. А вас тут чего? Привет. Приветствую. Ну что еще? Не обращайте на него внимания. Садитесь. Милости просим. Поиски книги, как говорит наш ученый-муж, на облигаторны. Ну, давай, посидим. Благодарю. С удовольствием присяду. Как вас зовут? Я Геральт из Ривии, ведьмак. Меня зовут Руфус. Вот этот ученый-муж зовется Теофиль Мария Роско. А здесь... Простите. Манфред. Да, да. Герр. Где-то я слышал это имя. Может, вы бываете на ярмарках? Mm -hmm. Не бываю. Вы перепутали с Герардом, артистом он действительно выступает на ярмарках и на потеху толпе портит воздух так популярных мелодий. А наш гость это никто не будет, а сам белый волк. А, тогда прошу прощения. А это не вы... Знаете, о смерти Фольтеста ходил только столько сплетен. Нет, нет, Нет, это не я. Угу. Что нового в мире? Говорят, будто черные. Вот-вот начнут новое наступление. Ставлю алмазы против орехов, что в этот раз родовитых не отбросит. Жаль, что Хенсельд погиб у границ Нижней Мархи. Вот это был король. Он бы дал отпор, черный. Ну тут еще король такого ублюдок. Говорите, был бы жив Хэнсель, в нильфах на Востоке не пошло бы все так гладко. Говорят, император войдет в Новиград, приберет к рукам храмовую сокровищницу и флот, и тогда Запад его. Вы много знаете для простого торговца. Ну, знаю, и что с того? А то, что вы перестаете мне нравится. Сперва вы, вы спрашиваете про письма, которые я везу. А теперь слышу, что вы только и ждете, пока Нильгаард перейдет в Я думаю, вам лучше отправиться со мной. Я знаю особ, которые хотели бы с вами поговорить. Через мой труп! Если придется. Вы что, повелисты? Это всего лишь недоразумение. Ведьмак, придержите его, а я поищу веревку. А, не дождетесь! Не, разбирайтесь сами. Не стану я в это вмешиваться. А я и сам справлюсь. Ну вот что это Фигово, с тобой я же Что ж победит то а -а -а. Все-таки он. Одним нильфским шпионом меньше. Ты так уверен, что он был шпионом? БЛ, БЛ. Я их мигом узнаю. Сколько их уже перевидал. А вы идите, нечего вам тут. Нейтралитет, сука. Родину надо защищать. Это не моя родина. Ладно, погнали, Геральт. Нам здесь особо, я так понял. Нам вроде были рады изначально, но тут, конечно. Да. Довольно хреново закончились посиделки. Так, ну поехали. В Каршмун Распуть. Все-таки по сюжету пойдем. Мы сегодня Капец, как долго занимались дополнительными квестами. Зато выполнили кучу всего и немножко проапали себе опыт. Тоже, в принципе, не зря этим занимались. Так. Чего у нас тут? Я слышу виверну. С которой драться я не буду Так Плотвичка у нас в этот раз не остановилась Просто потому, что я решил Сюда не идти Гнильцы, вы какого уровня? Нормально, вас зай быстрей Да быстрее Больно Но гнильцы это не гули С ними попроще Да ёпта твоё... Минус два Минус три все хорошо, давай гни... гнездо их сожжём И дальше гнездо поедем гнельцов. Нужно его уничтожить не, по дополнительным вопросам, по знакам вопросам. мы с вами сходим обязательно Ну, чуть позже Ну давай, иди сюда, раз вылез уже Скотина. И что это сейчас было? Что это было? Я нажал! О, о, как ты что? Какой ты. Знаете что? Идите вы в задницу со своими гнездами чудовищ, блять, и со своими гнильцами. Я сначала прокачаюсь, как ебанутый, а потом приду сюда и буду все это выполнять. И развернись ты уже! Ну просто невообразимо, что это было, они должны начать умирать раньше того, как я их добью. Нет, блин, он взорваться решил, я, я ему снес, снес все хп, он взорвался передо мной, снес мне абсолютно все мое здоровье. Я не успел нажать на кнопку, потому что геральт был ошеломлен, и он сдох. И теперь мне заново нужно ехать, сука. Несколько сотен метров. Нет, ну это просто невероятно, это просто... Если вы садитесь не можете, я сейчас просто хочу покрыть балагим матом всю эту игру. Я ее очень люблю. Но иногда она меня так бесит. <с mês> <смех> <смех> Ладно уж, чё. Не-не-не, иди в жопу Да-да, вы тоже идете в жопу Я не буду с вами драться Подрался один раз, спасибо Бандиты Или это не бандиты? не, это бандиты как раз Капец теней тут, конечно Не-не-не-не-не. Не-не-не. Нет, я уже, я уже все сказал, все, идите в задницу. Идите в пень. Меня, по-моему, навигатор куда-то не туда завел. Блин, опять ты останавливаешься. Ну что ж ты. Да, по-моему, меня куда-то навигатор не туда завел. Ну ладно. И так тоже можно. О, боже мой, опять... Но... Но... О, боже, блядь, ты опять не попадаешь. Ну... Он не сдох? Да туалет от меня Козю. Да тебе вообще насрать что ли на мои удары? Все, блин, наконец-то. Господи У меня скоро стресс будет От этих накеров, гнильцов И прочих тварей О, все, другое дело Что это такое? Что такое-то? А, а что это за кровавые следы? Которые осмотреть нельзя о, вот. Я знаю, где добыть золото на болтургов. Вилие же, люди говорят, что эти болты так. Ничего особенного, хер манда, да ко мне, мне говорит, да, а ты мне не вери братец, хрень, я не понимаю. Тут изработать можно. Ну, в общем, все понятно. Все ради золота. Давай посмотрим. А, нашел. Нашел! Во, другой разговор. Шаровары их на деле. Вот какой Геральт модный. Оба меча сломаны, причем в ноль вообще. А нет, не, не оба. Во. Так, поехали в Катишму на распутье уже съездим. А то что-то мы заселились Сюда не понимал, как Геральт ест сырое мясо Это же... Ненормально Сам стой А здесь у нас чего? Что это у нас за домик? А? А, это вот здесь вот дети были, да? К которым я помог. Ну хорошо. Отлично. Мы уже почти добрались. Декарчмы. Чем детям не отдам Ладно А кровь песочком прикрыл. А ты не подслушивай Не твое это дело Ступайте отсюда, милый Ладно Тикай в лес И сиди тихо, пока я не позову, ясно? Да, да Шевелись ты. Что у вас тут происходит? Извещение Это я уже читал Это тоже читал Это тоже Это тоже И это И это так, ну поехали, Геральт в шароварах А вы чего сидите? Далее еще, старая Хватит тебе Чтобы мне баба водки жалела Я ей говорю А вам чего? Ты Генрик Нет. Нечего с ним разговаривать, потом хлопот не оберешься. А чего вы здесь делаете-то? Вашего он от чего-то прячется? Кто сейчас правит на этих землях? Так барон. Он чей, тимерский или нильфгардский? Свой собственный. Война идет. У кого силы и люди, тот землю и берет. А что это вы все расспрашиваете? Да так, чисто интересно. Давайте. Домой, пора. Вот напьюсь тогда и пойдем ну хорошо может тут кто-то есть еще не брунет по поводу заказа привет карчмарь я еще одного человека зовется Генриком. на кой он тебе дело есть дело дай бутыль Жонки.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 Не годишься ты мне сапоги чистить. Боло, ты слыхал тоже, что и я? Идите отсюда нахера, то убью. Хватит с меня! Сами напросились, ублюдки. По Пора заканчивать. Ну, это все? До свидания, ребята Знаешь, что будет, как барон Разузнает об этом побоище вырежет всю округу Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет Барон цацкаться не станет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 Да какой смысл-то? Привет вам! Я бы что-нибудь вып... Давай посмотрим. А, у тебя карта есть, кстати, на которые мне не хватает денег. И так не хватает. Да вы чего охренели, что ли? И так не хватает! Я потратил все свои деньги на гвинт, вы понимаете, мне даже поставить нечего. Верно говорят! Времена сейчас тяжкие, а хорошая карта может оказаться ценнее золота. Давай сыграем. Сыграем. Там кто-то зашел, походу, мне сейчас конец. <laughs> Ладно. Так, вот это точно сразу нафиг. Это мне не нужно, потому что прилетит сразу. Бьянка, Нормально. Мне что то кажется то, что я сейчас э, могу, в принципе, слить, ну посмотрим Может мне повезет Ну что за говнюк, а? Ты можешь мне, в принципе, шпионов накидать, я так-то буду не против Смотрите, да, подумаем. Не, у меня так и того больше. М -м -м, давай, ладно, так. А вот теперь можно скинуть. Карта немножко сейчас потерял. Да, да, я помню, сильный не тот, кто сильный, а тот, кто сильный. Угу. Надо было йенефер юзать. А, нет, не, Енифер... не все правильно, я сделал. Мороз, ты серьезно? Это вот все, что ты мне дал? Ну и хрень. Опять десятку свою сейчас вытащит. Да ты запарил уже, ну реально. А я выиграл, кстати. Походу. Да, я выиграл. Слушайте, я неплох, я сильный. Я сегодня ни разу не проиграл. А, нет, проиграл один раз. Купцу. Ну давай для приличия закончим уже. Я вот так вот. Но ну, я понял, что ты сдаешься. Да я понял, хватит уже. Да, вот для приличия. Добьем. Все. Ну, слушайте, мы хороши. тебя. Что ж, за глупость надо платить. Уйдет моя лучшая карта к тебе. О. Ну? Сколько мне еще ждать? Порубил и порезал. На шашлык пойдут. Два ублюдков. По-другому не урезонить. Все. Так, разыскать гендрика в деревне сковки Я хочу для начала сгонять за той девчонкой. Она там вообще жива, здоровая, которую батя сюда отправлял. Здесь, по собаки должны быть сейчас. А, ну да, вот они. На нее не действует арт вообще. Больно. Угу. Она здесь? Я просто не вижу. Или ее собаки съели? Должна быть здесь, вообще чисто теоретически. Ну и практически тоже. Ладно, я ее не нашел. Может она и здесь просто я слепой. А может и реально собаки съели. Ладно, поехали. Разыскать Гендрика в, себе, в селе Вересковки. Я понял, почему-то мне показывал все время идти в другую сторону, потому что здесь вода. Спустишься, хватит уже останавливаться Перед каждым склоном Перед каждым забором Перед каждым мостом Можно, конечно, посмотреть Опять Нет нет модов на фикс плотвы Потому что это уже бесит Что у вас тут? Так Какое-то странное место а вот и вере сковка мы добрались чего у вас тут произошло-то странный воздух как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб это дымка я знаю что там можно Хаты пока... не разграблены здесь не разбойники побывали что мы это сейчас исправим да, кто знает. Ладно, тут все, ну, ничего прям нету такого полезного. Я знаю, что там мужику сейчас надо помочь. Давайте сначала я по хатам пройдусь вокруг. Поможем. Это выглядит так, как будто мгновение назад здесь кто-то был. Что бы случилось с жителями, это произошло очень быстро. Ой, нашел Гендарика, кстати. Ладно. Давай сначала поможем. Да себе. Да ни хрена себе. Что, да себе. О, спасибо, наконец-то. Не подходи прочь. Спокойно, все уже кончилось.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 если бы вы слышали эти вопли господин мой если бы вы только слышали как человек может кричать что тут случилось говори по порядку забрали их всех забрали солнце заходило а отсвет алый был как кровь я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Не знаю, что там делалось. Страшные должно быть вещи. Генрик печал, потом молил, а под конец только стонал.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 Правда, что ли? Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Ммм. Mm. Ну, и ключ у него. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Ну, пропустить могли только в башмаках, но... очевидно. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Ну да, не поспоришь. Мы уже нашли, кстати, где. Вот тут. Так, спустились в подвал. Пропала Тамара Стенгер, дочь кровавого оборона. Возможно, похищена. Угу. Ценные вещи валяются просто так. Он сошел с ума или. Не, ну слушай, 107 крон нам пригодится. Спасибо, Генри, который а все деньги на карты для Гвинта интересно. Учетная книга. Плата за мешок зерна, счет за древесный уголь.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 Зараза. Да, твоя любимая фраза. У нас тут изначально поставилось задание кровавый барон. Но для начала мы с вами пойдем э, в охоту на ведьму. И сначала перед этим мы с вами обязательно, обязательно пройдемся по всем вот этим вот доскам объявлений. Чтобы набрать себе доп. заданий. Чтобы нафармить себе уровень. Ну вы сами понимаете, в общем. Ну и плюс, чтобы открыть знаки вопроса вокруг. Ой. Так, давайте выберемся отсюда. Мужик, ты чего? то там где? Его уже тут нет. Здесь заперто. Куда он делся? Так, задание кровавый барон. Найти ведьму самостоятельно. Это не кровавый барон, это охотно видимо. Я зачитываю, если вы не поняли. Давайте так. Давайте сейчас с вами проедемся по доскам объявлений. Вронится потом. Вронится в последнюю очередь. Короче, проедемся по доскам объявлений, и вот эту доску объявлений мы потом с вами посмотрим вот сюда съездим, сюда съездим, сюда съездим, и сюда вот съездим, и я на этом закончу, хорошо? Я разделил, как вы поняли, я почему прошлую серию закончил просто переходом на черный экран, это потому что я разделил две серии, вот это вторая, но по сути я записываю все в одно. Просто не могу, так сказать, позволить себе записывать там трехчасовые серии, потому что. Ну, могу, конечно, но тогда у меня на компе места сожрется очень много. Что у нас тут? А, это хата ворожея. Интересно, я сейчас к нему смогу зайти или нет? Мне кажется, нет. Да, сейчас не могу. Ладно, давайте сначала к доске объявлений съездим. Кузнец, кстати, есть. чтобы в гвинт можно сыграть? Но Оружие на заказ ты тоже делаешь? А шлюхи за деньги в рот берут? Ну, ясное дело. Давай посмотрим. Давай посмотрю, что есть. Может, что выберу. Ого. Карта. Это хорошо. Это у нас ведьмачье снаряжение. Давай в гвинт сыграем. Не желаешь сыграть в гвинт? Ну, господи, мне, мне кажется, я этот гвинт уже вижу чаще, чем всю остальную игру Ну, как-то, знаете, вообще не густо, если честно, по картам Вообще не густо Не, ну типа не так все плохо, конечно, могло быть и хуже Все равно чучело это хорошо чучело это хорошо так ну есть что восстановить вот такой вот например я буду рисковать Отлично, отлично. Ты как раз делаешь так, чтобы я потянул себе карты еще больше. А, ну все. Но это было легко. Так, ну хорошо, 20 крон. Киаран, айп, э, а, ну вы поняли. Приветствую. К вашим услугам. Откуда путь держите? Трудно сказать, я уже полсвета обошел. Как и я, как и я. Не лучше это место для бродячего торговца. Доход всегда там, где риск. Война, нищета, но жизнь-то продолжается. А где жизнь, там и торговля. Стоит ли так рисковать ради денег? Так ведь деньги не самое главное. Мне же на месте не сидится, вот я и таскаюсь по свету. Вижу новые места, общаюсь с людьми. Вот что я люблю. Ради этого и рискую. Что продаешь-то? Я взгляну на твои товары. Будь здоров. Надеюсь, мы еще свидимся. Бывай. Так, тут есть еще один э, купец, у которого можно купить э, карту. Покупать будете смотреть? С которым в Гвинт тоже можно сыграть. Покажи мне свой товар. Вот, карту купил, хорошо. Давай в Гвинт сыграем. Я хочу сыграть в карту. Так, ну давай подумаем. А, у него королевство севера. Ой, у него не Эльфгард. Один одну углу я уберу. И Карты у меня тоже опять какие-то не густые. Прям что-то как-то противно все. Ну ничего. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны, пошел ты. И ну вот реально. Ясного неба у меня нет Потрясно Ты меня вынуждаешь Вынуждаешь, говорю Вот если у него казнь То... Падла Говнюк Это хорошо, вот, вот это мы одобряем Спасибо угу. Продолжай, продолжай Все хорошо, подожди Все прекрасно Может они... А может, кстати, не так все уж прекрасно. Угу. Угу. Отлично. Тут камера. Вот теперь поехали. Хорошо Ты так не радуйся. у меня еще 6 карт Хорошо Супер, все, супер, хорошо я неплох Таких головорезов, а. Ски головорезов. Кто? Василиск Ладно, ребят, я хотел доехать до доски объявлений Под доском объявлений съездить Но у меня тут Без того очень долго уже идет серия Давайте Так Давайте на этом с вами я попрощаюсь Продолжим в следующей серии. В следующей серии посмотрим а, с... вот два варианта: либо мы сходим по всем доскам явления и начнем выполнять все дополнительные задания и заказы, которые нам по уровню, либо пойдем а, по заданию охоты на ведьму искать ее в подлеске. Вот. Ладно, спасибо всем, кто посмотрел эту и предыдущую серию. Оставайтесь с нами, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. На этом я с вами прощаюсь, ребята. Всем пока-пока.